тили ти -ли ти -ти -ли -ли, ти ли ли ли ли Везение, смотри. Какая mm -hmm. тема? Крутая тема, на Красивая самом деле. Красивая даже тема. Слово, да, такое везение. Сразу так фантазия пошла. Везение. И что человек в эту фантазию вкладывает? Выигрыш на миллион. Смотри, что он вкладывает в везение. Ты сказала, выигрыш на миллион, да? И сразу смотри, что здесь произошло. Так. Пшш. Ни никуда. Вот ничто. Никуда. Выигрыш на миллион и что? И вот сразу, да, такое? Прям воздушный шарик надулся, да. кстати. И, к слову, везение все время цепляют этот миллион, и тут же выигрыш в лотереи. Да. Вот смотри, воздушный шарик сразу. Кстати, да. Она вся на лотереях сидит, <связь> да? А, вот, точно. Эти, вот эти дети ленивые, они все, все хотят быть везучими. Точно, в в точно. там же прям лотереи, лотереи, лотереи. Точно, вот смотри. И вот ты сейчас сказала, а я так четко прям почувствовала: везение. Выигрыш на миллион сразу так. Полетели, на все шарик, да? А на самом деле, вот человек выигрывает в миллион, а он ему надо? Да. Он, чтобы это в этом быть счастлив видение, от этого в миллиона, этом видение, да, в этом счастье, начинает совершать те действия, которые он не совершал. Да? Начинает покупать недвижимость дорогую, начинает покупать еще что-то, либо наоборот прячет эти деньги. Что это дает счастье? Не дает счастье. Это меняет как-то жизнь не меняет, зачастую разрушает эту жизнь, потому что э, успевает переругаться со всеми родственниками. Это о счастье, это не о счастье. Так тогда что такое везение? У нас везение ассоциируется со счастьем, а по факту вот этот миллион, если его брать из шаблона социума, не дает счастья. Ну вот момент, когда я тебе вручают сертификат, «А, я счастлив, и все. А знаешь, наверное, почему? Потому что везение... Само слово везение ассоциируется, знаешь с чем? Что ты будешь С, завистью, с... Показ... показ Во, Во, мне. Мне. Во, Во мне. мне, да? Я, я такой крутой, и... я молодец, Такое... я выиграл, Смотри, воздушный шарик, Вау! эго я надулась, везучий. Так. я везучий, эго надулась Вау. и пустышку бах да. и обляпала соседние шарики для того, чтобы родить новые истории, в которых будет проработка зависти, крутости, понтов, Точно. реализации, опять таки игры с недвижимостью, игры с движимостью, игры с родственниками, и пошла жизнь изменится, в какую сторону? В напряжение, да. потому что Вместо того, чтобы туда запаковать информацию о счастлив, счастлив, счастлив, идет я выясняю отношения, я, я, я, эго. я и эго, эго разлетелось и окрасило все, потому как что нет, человек был не в себе, а снаружи. Вот этот выигрыш на миллион на самом деле, а везение это о чем? Если брать слово, кстати, мне слово везение не нравится, почему-то, как будто человек повезет что-то, какие-то отработки на себе. Точно. Ну, вот С…… у меня ассоциация вези, вези. везение вези, да. На, на тебя доложили. <с scenarios> а ты так раздутый. <proper> ты раздулся и везешь, и шаг. Да. да. Офигеть. Слушай, точно. Класс. А на самом деле, если брать а, действительно суть, когда человек хочет быть счастливым, да, то тут другой подход. Он тогда изнутри должен быть, этот подход. И смотри, вот тот подарок, который мы приготовили людям, на те, кто придут на коллективное погружение. Везение. На везение, да. Название остается прежнее. А начинка, так оно снаружи, а так начинка изнутри. Я когда думаю об этом, у меня просто у самой. И это о счастье. И это о счастье. Потому что это изнутри. Потому что для нас, вот опять-таки, если люди думают, что мы будем что-то делать для них, нет, мы это делаем для себя. Потому что мне на сегодняшний день очень сильно интересны коллективные погружения. И, ой, блин, я сейчас буду говорить, только грубые вещи. Блин, сейчас поперла? Я люблю. Давай. Вот смотри. Есть разные уровни сознания. постараюсь просто... Вот основная масса людей ну, общество. Три слоя, которые сейчас находятся в осознании. Да? Uh -huh. Это вот этот молекулярный бактериальный уровень, да? uh -huh. это там рептильный уровень и это уровень животный. Вот это три уровня, которые сейчас в отработке у человека. Но бактериальный он как-то так продвигается, Вот этот, но болезни есть еще, да? и туда тоже углубление есть. То есть пока в нашей вот этой трешечке оно есть. И получается для расширения человеку вот в проработку Идет следующий слой, когда он познает себя человеком. Но в центре бактерия, и дальше вот эти угу, слои угу. есть. Так вот, если учесть, что все общество имеет примерно один и тот же уровень развития, примерно, и в этом обществе отфильтровать тех, а мы фильтруем уже тех, кто познает в себе суть человека, Сознание человека да, отфильтровано. Значит, мы имеем примерно одинаковые тетрайдеры, которые гармонично, как матрешечка, да, складываются, как пластиночки. Угу. И теперь смотри. Если мы имеем а, систему сознаний, которые идентичны по своим свойствам, то мы можем объединить эту систему и проработать единый алгоритм перезаписи. Когда ты записываешь на одном, а проходит, прошивается вся система. Это как стопочка пластиночка. Угу. Суть пластиночка угу. с информацией диск. То есть это одновременная перепрошивка стопочки дисков. Угу. И теперь смотри, как это сделать. Сделать это можно только через суть. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Понимаешь, о чем я говорю, да? Входим, и разворачивается информация. И эта информация будет прошита через луч внимания и через интерес, через все. Uh -huh. И таким образом одновременно мы можем работать с большим количеством людей. И остается ключевой луч внимания. А это значит... Каждый человек через свой луч внимания говорит «Да, я работаю сам». И в этот момент он работающий и я работающий – это одно. И ты работающий – это одно. Создается одно объединение сознаний с целью. И в данном случае с целью частотность вывести в счастье. И изменить сценарий жизни так чтобы человек был счастлив это перевод человека на другой событийный ряд осознанно я причем это осознают и он и мы но ему самому пойти на эту глубину нереально сложно это несколько лет тренировок эту глубину мы помогаем и его захватывая в свой луч внимания делаем Посмотри, что такое луч внимание суть суть вот, это захват кисочков. Угу. А, что, а что ты хотела? Буду говорить грубые? <связывая> там... ну про животные вот эти а, вот а уровни. Понимаешь, ну, что, что думала, они думала, <связывая> одинаково. Ведь, а, ну да, ты привыкла, что обычно <связывая> грубые? <это. связывая> <связывая> Просто <связывая> а, ну, людям же хочется слышать а, вы же боги, вы же классные. Угу, угу. Вы классные. Давайте отработаем животный уровень. Угу. Потому что сейчас какие-то животные боги. Или боги животных осознать надо. Животные тоже обладают сознанием. Когда ты живешь на инстинктах, то о каком боге идет речь? О боге собачки, о боге кошечки, о боге и Ты еще сейчас верю, хорошую вещь сказала. Вот действительно, люди, как диски, да, вот эта стопочка, с одной, а, настроенные на одну суть, настроенные на одну суть, на одну суть. и тогда очень очень можно точечно действительно помочь, помочь. перевести, да. Ну вот, понимаешь, опять-таки, для кого что будет везение да. Для кого-то это выздоровление, да. для кого-то это деньги, да. для кого-то это а, любовник хороший, для кого-то это вот просто супер-классная ночь и секс, которого не было там 10 лет. Вот, у каждого будет же свое, mm -hmm. да? А что объединяет вот суть объединяющая все вот это состояние счастья угу. и мы можем привязаться к состоянию и это ведь не обязательно действительно ты сейчас говоришь это ведь не обязательно там к осознанию всей игрушки там всей симуляции нет это Нет, именно от этого их шире не станет да, Это просто счастье Да, не станет шире от этого Нет, это человек а не именно, проделал путь Именно счастье Это просто счастье, это просто и перевод раз, на линию На счастливый сценарий да. Все, щелк и дальше, и дальше еще у человека будет выбор Потому что всегда Зазеркалье сработает, оно спросит Так ты действительно хочешь быть счастливым? И в этот момент Что человек заказывает? Другой момент, соображает он, что он заказывает или нет. Те люди, которые соображают и расширяются, они этот момент ловят и говорят «да». Да. А, а если а... «я здравствуй, дерево», то родился бао От этого лучика. И пошла, и пошла как и ты игра. говоришь, ост... остановочка. Да. Я постою до Парижа далеко, мне здесь хорошо ходят. Да, да, да. Это все как в инфодайвинге, да? Да. Наш поезд идет. Да. Ты можешь ехать, можешь не да, ехать. можешь сойти на Можешь 20. постоять и подождать следующий. Точно. А вот через тысячу вот лет бэд. еще один приедет. Я говорю, инфодайвинг – это суть. На самом деле это глубочайшая суть вообще. И вот смотри. Суть сути. Вообще суть сути, сути, сути. В свое время, когда был жив Олег Гребенюк, по сути дела он по сути дела, он отфильтровывал гипнотизеров, которых я потом приглашала в Беларусь. Да? То есть он очень сильно, серьезно, глубоко занимался гипнозом, был очень хорошим гипнотизером. И получалось так, что мне даже много времени тратить не приходилось на то, чтобы осознать, там, насколько человек как работает, как он обучает. Олег говорил, вот этот мужик интересен, приглашай. Вот. То есть он, он уже находил, он, он суть это узнал, И у него была присказка такая. Он говорил, «Натаха, наш поезд чухает, а успели они, не успели, это их проблема!» «Поезд не ждет на остановках, пока ты свои чемоданы дотащишь!» «Может, иметь смысл бросить и добежать!» И я все время, когда вспоминаю Олега, у него было неповторимое чувство юмора. И на самом деле он всегда отражал суть. Видишь, а скажи, в каком возрасте он ушел? Около 50 50, да, 50. К чему мы с тобой пришли? Да. Вот Плюс-минус в этом возрасте, именно в этом, есть черта, которую перешагнул. Невозврат. Угу. И ты знаешь, я тогда переживала очень сильно, потому что реально он очень большое значение для меня имел. Но видишь, как Олег ушел, получается... Наверное, 30 а, октября, 2 ноября, где-то вот в этом диапазоне. То есть самое-самое, первое число ноября. Угу. А, конец октября, начало ноября. Угу. И а, вот а, это был 18-й год. Угу. А 8 -го декабря родился инфодайвинг. А 16 декабря я к вам... Пришла, здрасте. И получилось, что а, вот там была тоже точка. Точка такая, точка бифуркации, точки, точка выбора. Мы идем в гипноз угу. или мы идем в другую сторону. Ну, видишь, и а, гипноз вот в тот момент... И он показал, что... Нет, да, и гипноз, он же тогда начал, он э, в тот день должен Шо? был начаться его семинар по гипнозу, и он в этот день не доехал, до семинара умер скоропостижно, просто упал и умер. Угу. И э, вот, вот на этом остановился гипноз. Uh -huh. То есть наши встречи на клубе, то, что мы проводили, то, что я уже сама вела, Олег уже не часто там бывал, у него свой клуб был, но uh -huh. получалось вот это направление в гипноз, оно как бы раз и сомкнулось, а при этом пробился инфодайинг и пошел движение в обратную сторону, вовнутрь. И вот, вот с этого момента начался инфодайинг, он же тоже случайно начался. Кстати, где-то в это же время, когда Олег умер, на клубе тогда пошли первые Первая информация, она начала попадать в точку, причем тогда одновременно информация шла у Андрея, у Натальи Лары, у еще одной Натальи, у Лены, у Олечки, у Артура, ну, наверное, больше всего бреда нес тогда Артур. А, вот. но, но тогда много людей, у кого получалось, очень хорошо на фортепиано тогда получались, озарения. Но там было сложно, на жизненный опыт очень сильно накладывала Юля. То есть мы тогда со всех сторон заходили, у -у -у. потому что гипноз, он же относился к чему больше? К спорт, творчество и здоровье, да? и мы тоже со всех сторон заходили. А потом уже где-то к концу ноября. Мы попробовали первое предсказание по телевизору, ну, в смысле, по компьютеру, когда мы в онлайне начали брать людей и угадывать. Тогда это было дайка Информацию в достать. конце ноября? Да, конец Не ноября. в конце декабря. В конце декабря это уже пошло массово. А первый стрим, наверное, был последние числа. А может, и начало нет, декабря? Это при мне было. При тебе было уже было при первое стрим. А нет. Я уже была, это при мне было в плане, я уже прошла, вот я была уже, то есть познакомилась с тобой 16 декабря, и после этого пошли стримы, после этого Наташа пошли стримы, до этого стримов не было А до это, наверное, на клубах еще загрузки были, Клубы когда первая были. информация да, пошла Да, да, я вот. это очень хорошо, что при мне пошли стримы, и вот пошли, тогда были у тебя на стримах люди, да а сейчас я вспоминаю это. Это опять-таки а, момент был тренировочный. Кстати, с точки зрения тренировок очень хороший момент. Но момент очень сильно накачивающий эго. Uh -huh. Смотри, как полопалось uh -huh. эго. Просто повздувалось и полопалось. Uh -huh. Кого удержал за жабры, тот удержался. Кого не удержал за жабры пф, разнесло. Uh -huh. В пустышку разнесло. Раздуло, да, и а, и получается, что вот этот момент, как тренировка, я его у себя держу на галочке. Угу. Возможно, когда-нибудь мы к ним вернемся. Потому что, знаешь, еще чем он хорош? Тем, что выдувает тех, кого Точно. потом в дальнейшем не примет магия. Точно. Оно просто смывает, эго смывает. И получается, ты знаешь, как золото ты фильтруешь в реке промываешь. Как сито. Да, как ситочка. И у тебя получается за счет вот этой работы. Чистенький бриллиант. Чистенький бриллиантик. Вот эти вот чистенькие, ты потом уже смотришь, с кем работать в индивидуальных тренировках. У тебя нету. Так все хочу, все хорошие, как сейчас у нас говорят, все шли в магазин, все стояли на остановке, все казались случайно, да. Здесь точно так же. Все, все, все, все хорошие. Как ты фильтруешь? Угу. Точно. Надувая шага точно. точно да. Обляпала все. Иди, иди, точно. иди, чувак, тренируйся не в этой жизни. Точно. И все. И это, это реально очень кру угу. крутой фильтр. Я у себя на галочке это держу. У, у нас этот опыт есть. И а нам все равно надо будет, а, у меня есть желание, чтобы у нас а, была очная команда здесь, в Беларуси, uh -huh. не где-то на земле uh -huh. богов. Более того, у меня даже есть сумасшедшие мысли о месте. А, вот, одно дело Минск, но есть, а, помнишь, когда мы путешествовали, я показывала там uh -huh. одну территорию, там uh -huh. вообще uh -huh. офигенная территория, uh -huh. где можно было бы сделать офигенную базу. А, вот, а, но это тоже не сейчас, uh -huh. всему свое время. Но уже семечко закинут. Семечко закинут. У меня много семечек закинут, на самом деле, но, видишь, э, да, ты такой сеятель, между прочим. <сёк> <сёк> там, там, там, <сёк> <сёк> Понимаешь, какое дело, М так в жизни получилось, что, когда я занималась бизнесом, э, я пересекалась в работе с инвесторами, я пересекалась с Прибалтикой, я пересекалась с Россией. И вот после этих моих пересечений, моего персонального травмирующего опыта в бизнесе, вот, я поняла, что я никогда не хочу иметь инвестора. Угу. Я все сделаю на своей. А для того, чтобы сделать на свои, надо на свои заработать. Поэтому сегодня моя теория, как выстраивать бизнес, она строится с нуля всегда. Да? Как человек в своем сознании меняет свое сознание таким образом, чтобы начать управлять деньгами и, соответственно, в дальнейшем расширить просто эти нули. Да? Для того, чтобы не пользоваться кредитами, не пользоваться заемными средствами, не приглашать людей, которые будут инвесторами. Угу. Потому что американский инвестор отличается от российского очень сильно. Своим сознанием. А российский инвестор, он считает, что он тебя купил. Угу. И ты будешь делать то, что он скажет. И это капец для инфродайинга. Вот. И поэтому даже... Вот, кстати, в коллективном бессознательном, я сейчас вычитываю книжку, там был инсайт, когда ночью пришел мне расклад, как как как как идти, да. И там мое подсознание защищало меня от меня играющей, да. Чтобы я не натворила, чтобы ничего, чтобы мое... Ну, чтобы инфодайинг оставался жить, да. Потому что... Один раз введя инвестора, можно поставить крест на всем направлении. Uh -huh. И я это понимаю. Вот и поэтому медленно, но верно. Я понимаю, что здесь вот этот оборот дальше пойдет вот этот, это вкладывается туда, это туда, это туда. И цепочка вот это простраивается, исходя из точки ноль. Опять-таки по золотому сечению. Разворот все идет по золотому сечению, поэтому оно все будет хорошо. Можно, как мне сын все время говорит, мама, ты не права, там можно прыгнуть сразу. Ну, прыгни выше головы. Не факт, что ты не блоха в банке, и ты не ударишься головой о крышку. Угу. Но когда ты четко видишь, куда ты идешь и как, и зачем, угу. тогда все становится грамотно. А в эту сторону никто не ходил. А это и о целостности? Да. Это и о целостности. И полностью взять ответственности, но это о целостности. Да, да, да, да. Поэтому мы просто потихоньку-потихоньку все выстроим. А те наработки, которые у нас были, у нас было очень много хороших наработок. Угу. Те наработки будут угу. нам в помощь. И вот эти вот фильтра у нас так и останутся. С Эго, с этими вот пришли подружки, да? Угу. Да. Все останется для того, чтобы в дальнейшем иметь действительно давать людям путь, путь сейчас нас... с тобой видишь тоже сейчас на самом деле у нас этап обновления в жизни то есть да. развор... разворачивается новый новый, новый. Да, да да да да разворачивается потому что интересно сейчас коллективные игры да. Да? Интересно познать коллективное для того, чтобы этот вот уровень сознания схлопнулся и чтобы мы перешли на другой созна да. уровень сознания. Да -да. А это, это осознание коллективного. А как ты можешь осознать коллективного, кроме как через свой опыт? Угу. Вот опыт, вот тебе коллективное погружение, вот тебе коллективная угу. работа. И ты в какой-то момент осознаешь все, как работает, оно пум, схлопывается, расширяется, ты переходишь на следующий так. Да. поэтому сейчас идет вот именно вот, вот этот, этот момент угу. а, и в то же самое время а, нельзя оторваться от реальности поэтому для этого будут практику угу. а, да. обучающие программе они иди. уже если будут то только по коллективным играм все что касается индивидуального развития угу. вот видеозапись угу. потому что повторять и тратить на это время нет смысла. нету смысла вообще самая ценная остановка время. Самое ценное время да. а его. Его надо действительно очень, угу. очень экологично распределять, использовать под задачи. Угу. Да. Как они все дружно к нам пришли. Собаки а? мои. Скоро собака моя будет на улице гулять. Вот так будешь, да? Пузика выставила и все. Ей хорошо, три. Сейчас скоро счастлива. поедем. Они скучали без тебя? Конечно. Поезд. Конечно же скучали. Как они были счастливы. Когда их Ира приехала, Гена. Джессика же ведь тоже скучала, бедняжка. А смотри, какая разная реакция. Джессика, она просто сметала все на своем пути от счастья, когда видела, да? Когда приехали. А ага, и кошка, да? А кошка, а кошка совсем по-другому реагировала. Ну, да, кошка, кошка обиделась, она шипела и не подходила, а потом типа простила и пришла спать. Типа и простила, И да? при этом снизошла. И, снизошла. <с> и при этом и кошка, и собака очень сильно похудели. Видишь, То о... есть они переживали, и одна переживала, да, а вторая переживала. Да. А видишь, а отношение какое по-разному. А да? Отношение по-разному. Собака готова была залезать всех до двери. она открыта, она, она без всяких. А здесь такая... а кошка нет, да, кошка такая пошипела, сыграла роль обиженной, все как женщина, да, угу. все с масками. Угу. Пошипела, обиженная, а потом все, потом включилась и уже счастлива угу. и уже все хорошо. А это, он, видишь, счастливый язык на бок и балдет, пузовы <свят> Да, лохмопудрочки все мои. А, будем стричься. Не любят, они стричься. Не любят? <свят> стричься, поедем? Стричься. <свят> <свят> Марта, стричься, поедем? Да, поедем стричься. Ну хорошо. Готовы. Так вот, возвращаясь к вопросу везения. Угу, угу, угу, ловко да, вырежешь чем? потом кусок. Да, вот, да, ну тут. Возвращаясь к вопросу везения, так все-таки восвести или летать на крыльях, на своих собственных. Расправить и идти в счастье. вести, ты будешь вести счастливая. Ну, и, конечно, ну, минуты, и но... потом... Да? потом много, да, я... много. И потом тянешь, тянешь, да. И устал. Блин, здесь так можно уйти в эту тему. Ага. А когда ты на крыльях любви а и счастья, ты то ты летишь, ты свободен. Ты свободен. Вот это о счастье. Так вот смотри, выиграешь в миллион. Не дает свободы. Угу. Наоборот. Наоборот. О деньгах надо заботиться. О новом статусе надо заботиться. О понтах надо заботиться. Блин, Это нагрузка. Вот тебе везение. Посмотри, как мы Какие в этом... подмены в сознании человека. Угу. А человек мечтает восвести. Чтобы ему повезло. И он думает, что его кто-то повезет. А кто тот, кто его повезет? Точно, Это его отражение. Точно. Тебя твое зеркало повезет? Так значит, кто везет? Да, точно. Целый воз. Целый воз. Себя. Это все об этом. а сейчас здесь можно так рассказать. Я прямо вот почему-то сейчас прям чувствую тему. Знаешь, в каком плане вывернуть... Вот просто везение, если начинаешь туда углубляться, то ты в итоге придешь к тому, что я не хочу везения. Да. Просто вот именно так, что везение на самом деле это раздутое эго, которое приводит в никуда. В никуда. Смотри, ровно, ровно. К таким же выводам я пришла много много лет назад, такая, был такой клуб миллионеров, он ну, сейчас, наверное, есть, не знаю, я не следила за ним, uh -huh. и мне все говорили, как же, надо в этот клуб стремиться, надо попасть, надо там, там встречи, там тусовки, там бизнесмены uh -huh. мне показывали красивые фраки и, там, и так далее. Uh -huh. А я садилась тогда и не понимала, я просто видела вот эту напыщенность, надутость. И первое, что я видела, это как на этой надутости сделать деньги. Ну, вот иметь, мягко говоря. Потому что это суть. суть это... Да, да, да, да. И я понимала, что люди, которые туда лезут, как мышь на крупу, да, они этого не видят. Вот. И у меня даже был момент, когда в разговор был как-то, мне говорит, ты что, не хочешь быть миллионером? Я говорю, нет. Почему? Потому что за деньгами надо следить, заботиться и так далее. Говорю, а если, говорю, спросить по-другому, поставить вопрос? А, ты хочешь иметь хорошую недвижимость, ты хочешь иметь хорошие автомобили, ты хочешь а, путешествовать по миру и так далее? Да, хочу. Я говорю, ну смотрите, разница какая. Это для меня? А это я обслуживаю. Угу. Разница. Ведь не я обслуживаю свою недвижимость, автомобиль и так далее, они служат мне. И у меня отношение к автомобилям, ко всему. Я выбираю то, что мне удобно, то, что мне угу. надо. Мне не надо много там с большими размахами. Но будет то, что надо. Надо проходимость по грязи, значит, будет дизель и механика. И я счастлива и свободна. И я счастлива и свободна. А здесь деньги, и я зависима от них, получается. Мне надо заботиться не о себе, а о них. О деньгах, да. Я тогда для них работаю. Да. Я для, для них живу. Да. Для того, чтобы надуть пустоту и сказать, что я состою в клубе миллионеров. Ребята, вы да. что, больные на голову? Что ли? Направление сознания куда, uh -huh. туда или сюда. Uh -huh. Не этот мир для меня. Я его создаю, чтобы ловить кайф. Uh -huh. Никак иначе. А не я обслуживаю мир, который, uh -huh. может быть, когда-нибудь мне подарит кайф. Uh -huh. Нет. Направление другое. Вот А везение то же самое. Uh -huh. Поэтому uh -huh. ключ место везения вообще правильно говорит счастье. Счастье объединит все параметры. Оно объединит и здоровье, и секс, и, и, и, и, и да, то, что человеку надо, и деньги в том числе. Но при этом, смотри, когда мы говорим о счастье, мы говорим о проявлении человека, о его действиях, о том, как он играет в этой жизни, что он создает в этой жизни ответственность на человеке и действия на человеке, все на человеке. А когда мы говорим о везении, ой, мне Бог даст кусочек сыра. И тогда здесь пустота. Угу. Ну либо спал. Я никто, мне дадут. Да. И потом лохотрон, как в Доминикане. На каждом углу. Лотерея, лотерея, лотерея. Смотри, я никто. Мне это увезение, там я жду вот туда. Я никто. И это вот никто, оно и живет. Никто, никто. Идет деградация. Идет деградация. Подход изначально другой. Подмены, как угу. с любовью подмены, угу. как со всеми параметрами жизни. Все, Везде вот отсюда подмены. и сюда. Да, да, да. Везде направление движения. Кстати, по подменам, вот в этой книге коллективная бессознательная. Классная книга. Она офигенная. Я сейчас читаю, я понимаю, мы такое количество подмен разложили, что людей мозги будут заворачиваться, ведь это они так живут. Угу. Это они так себе врут. Они так от себя прячут жизнь уворачиваются и так далее. Там вообще, я сейчас читаю, понимаю, какая офигенная книга, но при этом она настолько сложная с точки зрения психики, что для того, чтобы ее взять как Эверест, надо надсознание, под подсознание счастья. А если будет еще управление восприятием, чтобы ну, еще и тренировать, будет. вообще идеально. Но у человека есть шанс. Угу. Есть шанс пройти этот говорю. путь, потому что это про развитие сознания. Это, в принципе, глобальный ответ на вопрос, зачем ты пришел в эту игру. Не просто менять автомобиль на автомобиль, квартиру на квартиру, и иметь кучу денег, и уйти на кладбище голым, угу. и вместе с сознаниями червячков, жучков, перетечь в следующую инкарнацию. Угу. Нет. Боги заснули. Угу. Боги заснули и отупели. Ушли выперы и поэтому раз. Причем а с... играют не они. Позарились, да. Да, играет, причем а играют, причем. играют жучки и права все. Да. Ответственность повыносили. Все, ну, потому жучки, потому что это тело бренное, оно никому не надо. Да, с чего начинается? Да, с этого же начинается тело. бренное тело. И, и играют жучки, паучки, животные, mm -hmm. медузки, mm -hmm. ежесники, а, да, скатики. Поэтому... Кто разлагал, тот и играет. Mm -hmm. Мы такую суть с тобой сейчас произнесли вообще. Ну, потихоньку вода камень точит из общества. Потихоньку будут уходить подмены. Пора людьми, людям становиться людьми. Приходит время. Иначе вперед игрушки нету. Об этом говорили Майя. Иначе... Да. Перезагружка. Майя действительно говорили. Майя об этом говорили. Угу. Я неправильно говорила. И везде об этом говорилось, даже в той же Библии. Конец света он двойной, двойной. но он естественно, он однозначен. До, игра должна завершиться, а как она завершится — взрывом или перерасширением? Это уже от развития человека. А на самом деле будет и так, и так, потому что этот трейдер и в зависимости да. от того, какая часть будет да. реальная, и какая зеркальной. Остыки. И в каком поезде ты будешь ехать: справа или слева? Не слева, да. Спишь ты или ты не спишь? Да. Потому что реальности у каждого разные. У каждого своя реальность. О, смотри. Блин. Жалко, что камера а стоит. Ха. Смотри, бутерброд. Мы говорим: бутерброд остается. Ши, семь слоем Семь да? угу. слоев Три и три А посередине этот Интеллектива Действительно два конца На расширение и, на, да, и на взрыв Потому что Что у нас, с чем складывается При переходе Да, это туда отразится Или это туда отразится Смотри, одно исчезает, но оно не исчезает, оно как отжимается, да, а второе переходит на, на наполненный там это вот этот взрыв и вот оно расширение, вот оно расширение, да. Прикинь, одновременно и то. И то. Одновременно, да.